И у нас с вами сегодня просто потрясающая, интереснейшая встреча. Почему? Потому что, вы знаете, я готова с вами делиться той информацией, теми знаниями, которые у меня есть, и которые я продолжаю черпать, просто вот черпать по нашей продукции, замечательной продукции компании Total Life Changes. Вы видите, что улыбка не сходит с моего лица. Почему? Потому что чем больше я узнаю, чем подробнее я узнаю о нашей замечательной продукции, вы не поверите, но это так, тем больше я влюбляюсь в эту компанию и в этот продукт, потому что вот сегодня у нас на, с вами такая будет встреча, она будет не сильно длительная, даже так, чтобы это было неутомительно. но тем не менее я постараюсь раскрыть какие-то моменты, особенно по той продукции, которая у нас уже есть, и которая у нас уже буквально через два дня, если кто не знает, она у нас появляется. Буквально вот уже, уже, да, и я на именно на этой продукции я остановлюсь более подробно для того, чтобы вы вообще понимали, с чем мы сейчас уже имеем дело, с чем мы работаем, что у нас сейчас уже есть. И, конечно же, да, дальше я буду рассказывать и о той продукции, о том ассортименте, который есть на сегодняшний день в компании, и который мы просто с огромным нетерпением ждем, но, как говорится, кто долго ждет, тот то много получает в конце, да? Вот. Поэтому вот я вам хочу сказать, что, во-первых, давайте представлюсь, потому что, ну, скорее всего, будут люди, которые никогда обо мне не слышали и не знают. Да, меня зовут Наталья Щербакова, я врач. У меня несколько специализаций в нашей традиционной медицине я отработала более 20 лет. Именно поэтому я сегодня буду с вами вот делиться этой информацией. Почему? Потому что параллельно с традиционной медициной я очень долго работала именно в педиатрии, но у меня есть специализация, и я работала детским эндокринологом, я изучала нутрициологию и диетологию, я работала даже диагностом, потому что помимо лечения мне было интересно все-таки видеть изнутри человека, это классно, ультразвуковой диагност, да, но параллельно я всегда изучала, как говорят, как называют у нас нетрадиционная медицина, это медицина как бы профилактическая и медицина натуральными средствами, да, как когда мы свой организм а, кормим, восстанавливаем, а, скажем так, при помощи трав, корений, отваров, а, да, различных а, лечебных грибов, я еще и фунготерапевт, мне это все было интересно, и вот 20 лет я посвятила именно медицине и посвятила а, нашей традиционной, и посвятила именно еще направлению нетрадиционной. Почему? Потому что для меня это самой было крайне важно. Так как я с детства, в общем-то, страдала ну, некоторыми заболеваниями, да, и я понимала уже, а, скажем так, на последних курсах, курсах нашего медицинского института, что просто фармсредства они не решают корни проблемы, поэтому, конечно же, организм свой надо любить, его надо поддерживать его надо эпизодически очищать, это как раз то, о чем мы с вами сегодня будем говорить, для чего нужен детокс, потому что очень многие говорят, да вообще не существует такого понятия, что за детокс, зачем чистить организм, многие медики говорят о том, что наш организм именно самовосстанавливающаяся, саморегулируемая система, я абсолютно согласна и я всегда об этом говорю, но это э, справедливо лишь только в том случае, если, Ваш организм справляется, если он получает то достаточное количество питательных веществ, ферментов, аминокислот, витаминов, да, минеральных веществ, которые ему необходимы для того, чтобы его органы работали правильно. И органы детоксикации в том числе. Тогда да, но учитывая то, что мы с вами сейчас живем а, в то время, когда экология, ну просто она трещит по швам, вы это видите, мы а, плохо питаемся, плохо это не значит а, дешево, плохо это значит неполноценная по питательным веществам. Пища, понимаете? И естественно, выход какой? Естественно, это добавлять в свой рацион продукты, которые будут не только, скажем так, вызывать у нас насыщение, да, растягивая наш желудок, но и те продукты, которые будут как раз питать наши клетки, улучшая работу, функционирование наших жизненно важных органов. Да, все знают наши жизненно важные органы, в том числе органы детоксикации. И только в этой ситуации наш организм будет справляться. Поэтому, друзья мои, я хочу, чтобы вы понимали правильно и относились всегда к биологически активным добавкам трезво, но с правильным пониманием, что это добавка к пище к тому, что нам не недостает в современном мире. Это также дополнительно еще защита, потому что многие добавки, именно направленные на то, они срабатывают как адаптогены, как вещества, которые борются со свободными радикалами. То есть для нас сейчас это очень актуально. И поверьте мне, что вы этого не получите, с тех, с тех продуктов или из тех продуктов, с полок наших современных магазинов, какие бы цены на эти продукты там не стояли, просто читайте этикетки, просто будьте, как говорится, разумными людьми, да? поэтому, друзья мои, Сегодня я буду говорить о продукции компании Total Life Changes. Еще раз скажу, что я вкратце а, буду говорить о тех продуктах, а, в конце которые у нас будут в перспективе. И более подробно я хочу остановиться именно на тех, которые у нас уже есть и которые вот-вот, вот-вот уже буквально на днях мы все с нецепением ждем. И вы поймете, почему так. Итак, друзья мои, Варлам, я думаю, что можно, в принципе, а, показывать слайды, мы с вами начинаем наше такое крутое путешествие, да, крутое путешествие по продукции компании Total Life Changes. И я хочу сказать, что компания TLC, она представляет продукты, которые вы будете чувствовать. Вот что это такое, что это за набор такой слов, да, почему чувствовать? Я вам хочу сказать, друзья мои, я больше 20 лет я отработала с БАДами, и вы знаете, были времена, когда я использовала сама БАДы, и я просто понимала, рекомендовала их людям, и я понимала, что они работают, что они полезны. Мы просто понимали, но мы не чувствовали, то есть мы этого не ощущали. Мы могли просто потом понять, что, ну да, мы где-то не поболели, где-то еще что-то, но ощущения какие-то от приема самого продукта, они, их просто не было. Я хочу сказать, что каждый продукт компании TLC мы действительно чувствуем. Мы чувствуем, как откликается наш организм. Мы чувствуем, как он работает, начинает по-другому. Понимаете, я вам хочу даже сказать так, что вот сейчас я буду говорить о первых продуктах, да, вот о чае, о детоксе. Я его почувствовала с первого дня, мой муж тоже, и многие люди, кстати, пока я буду сейчас рассказывать, те, кто почувствовал результат от детокса, от принятия чая Аясу Ти Ориджинал, именно заварной чай, ребята, напишите, пожалуйста, что вы почувствовали, и на какой день, например, да, то есть, или просто напишите, что да, почувствовали, то есть это очень важно, не каждый продукт дает такие ощущения. И вот, друзья, вся линейка, огромная линейка продукции компании Total Life Changes, она направлена на следующее, это похудение, где-то около 50% продукции компании, они идут именно на коррекцию веса, как вы думаете, почему? Да все потому, что, друзья мои, на сегодняшний день это очень глобальная проблема во всем мире. Понимаете? Вы посмотрите сейчас на подростков, вы посмотрите на детей. Сейчас ожирение страдает не только уже возрастное поколение, но и начиная с детского возраста. А что такое ожирение? А ожирение несет в себе массу негативных влияний на наши органы которые влечет последствия да это гипертония это сахарный диабет это различные аутоиммунные процессы и это даже онкология то есть учеными во всем мире давно доказано что те люди которые имеют избыточную массу тела больше склонны к развитию онкологических заболеваний поэтому компания total life changes да она ориентируется в принципе на потребности людей, понимаете? И если людям во всем мире необходимо скорректировать свой вес, то компания, она именно делает это. 50 практически процентов продукции именно в эту тему, да, это коррекция веса, это похудение. Дальше у нас есть продукция, это здоровье, хорошее самочувствие, сегодня о ней тоже поговорю, это просто потрясающе, есть женские комплексы, которые нужны, наверное, каждой женщине в любом возрасте, особенно уже, скажем так, в хорошем возрасте, кому за 40, да, вот такой красивый цветущий возраст, Любая женщина, она будет рада той добавке, которая есть у нас в компании. Потом, а также есть у нас кофе, у нас два продукта, но это не просто кофе, я вас уверяю, то есть это не просто кофе, к которому вы привыкли. Это кофе, это напитки, в состав которых входит кофе, и еще масса-масса других полезностей, и для любителей кофе это вообще подарок, потому что тот состав, который входит в этот кофе, вы о нем сегодня услышите, это просто нечто, друзья мои. Я вообще хочу сказать, буквально сейчас скажу про коноплю и обобщу, да, вот меня просто разбирают эмоции на самом деле. Смотрите, и еще у нас есть продукция... В состав которой входят элементы из конопли, это техническая конопля, то есть это не та конопля, о которой, возможно, вы сейчас подумали. Да? Но вот этот экстракт конопли, канобидио, он очень сейчас распространен в Европе, в Америке. Да? Почему? Потому что ученые пришли к выводу, что, во-первых, у нас в организме есть канабиоидная система, в каждой клеточке наших органов присутствуют рецепторы, которые как раз взаимодействуют да, с, канаби... с канабидиолом, и а, дело в том, что вот канабидиол, или как мы говорим, SBD, да, он очень классно воздействует положительно на наш организм, практически на все органы классно работает именно на связь между центральной нервной системой с лимбической системой, которая э, иннервирует, да, и как бы руководит всеми нашими органами. А если мы говорим о том, что у человека много проблем по здоровью и так далее, идет разбалансировка всех этих механизмов, то канабидиол, он, как знаете, как тот инструмент, который как раз налаживает вот эти вот все связи. Поэтому, друзья мои, я хочу сказать, что а продукция просто потрясающая, и мы сейчас переходим к первому продукту, это чай Аясути оригинал Ориджинал, друзья, я надеюсь, вы там пишете да, свои комментарии по поводу того, как вы почувствовали этот чай. Я хочу сказать, что потрясающий продукт, это формула из девяти натуральных компонентов, это просто, ну, по большому счету, известные травы. Да, это расторопшая, это мира, это имбирь, это ромашка, это чертополох, это листья хурмы, папайя, это мальва, это алтей, но... Здесь очень важно другое. Многие думают, ну и что, ну состав, да, ну пойду, куплю, допустим, в аптеке и смешаю. Ну, во-первых, не все вы купите, потому что, допустим, э, ту же миру достать практически невозможно. Есть другие компоненты, которые вы не найдете. Но э, самое главное, это не в этом даже, а в том, что это запатентованная формула. Что такое формула? И формула, она работает совершенно иначе, чем отдельно каждый взятый ингредиент. Да, или для того, чтобы формула работала и давала эффект, необходимо иметь понимание, в каком количестве, в каком соотношении каким образом должен был, быть произведен продукт. Поэтому, друзья мои, я вам предлагаю не экспериментировать, а пользоваться этим замечательным напитком, потому что он реально проводит детоксикацию. Что такое детоксикация? Это э, очищение наших органов. Кишечника толстый, тонкий кишечник, печень, почки, легкие и кожа. Что в результате вы получаете? Вы получаете хороший сон, бодрое настроение. Классный, сильный иммунитет, потому что э, наш иммунитет очень сильно зависит от состояния нашего кишечника, вы получаете чистую кожу, и вы получаете, многие получают улучшение результатов именно по здоровью, имея какие-то хронические заболевания. Здесь я хочу обратить ваше внимание на то, что однозначно мы никого не лечим и не говорим о том, что продукты лечат, продукты помогают организму самовосстанавливаться. Вот это важный момент, о котором вы должны все помнить. Следующий продукт это чай, а я сути инстант. Это тоже чай для детоксикации, но он немножечко отличается от нашего чая оригинальной. И если мы говорим о чае оригинальном, то здесь происходит именно большая, я бы сказала, направленность именно на детокс. Если мы говорим на, о чае инстант, растворимый, да, он тоже проводит детокс, но здесь есть акцент на снижение аппетита, об этом вы должны знать. И вот смотрите, если мы первый чай используем именно во время еды, это очень важно, то есть три раза в день, завтрак, обед, ужин, и мы используем во время еды, когда вы едите, тогда вы и запиваете вот этим чаем, да? то чай а я Ти Инстант вы используете за 15-20 а лучше 30 минут до еды. Почему? Потому что в состав этого чая входит растворимая клетчатка декстрин, которая при взаимодействии с водой, она разбухает. И вообще центр насыщения у нас так работает, что если пища попадает к нам в желудок, то где-то через 20 минут у нас идут сигналы, да, в мозг, потому что раздражается слизистая желудка, раздражаются рецепторы, и идут сигналы в мозг о том, что человек уже как бы наедается. Поэтому за полчаса, друзья мои, именно за полчаса, не во время еды. И что происходит? То есть а, идут а, вот эти вот да, импульсы в мозг, и вы уже съедаете гораздо меньше, друзья мои. То есть порция становится меньше, вы быстрее наедаетесь, вы не переедаете. Но вот этот чай я бы рекомендовала использовать, например, перед ужином, да, почему, потому что именно вечернее время для многих людей становится критическим, потому что именно вечером нас разжигает всегда что-то поесть, да, вкусненького, побольше и так далее, так вот, очень хорошо использовать этот напиток именно вечером. И также, у кого еще есть проблемы все-таки со стулом, я имею в виду, что запоры, здесь в состав входит сена, александрийская, да, индийская травка, вот рекомендовано, в принципе, еще и для таких людей. То есть это детоксикация, это ферментация за счет папая, за счет ромашки противовоспалительный эффект, и, пожалуйста, за счет декстрина, это снижение аппетита. Но это еще не все по чаю, друзья мои. У нас есть еще... Один потрясающий напиток это чай а я сути instant то есть это подобный чай который я сейчас только что рассказала кстати пожалуйста также ну поставьте давайте пятерочки в чат кто пил уже чай а я сути instant у кого снижается аппетит пожалуйста поставьте пятерочки в чат итак друзья мои Следующий продукт – это чай ясоти инстанс с экстрактом конопли. Итак, я еще раз скажу о конопле. Друзья мои, это очень полезный продукт. Им пользовались издревле, то есть он очень полезный в плане здоровья, он богат на все питательные вещества. Но самое главное, что за счет того, что в его состав входит каннабидиол, да, вот это вещество, и оно не обладает психоактивным э, каким-то эффектом, то есть это вещество разрешено к применению, но оно, что оно делает, связываясь, еще раз повторяюсь, с лимбической системой нашего головного мозга, да, оно улучшает вот эти нейромедиаторные вот эти связи между нейронами, и оно восстанавливает, это знаете, как поломанные ключики, он вот делает ремонт, да? вот, если так образно говорить, и вот представляете, что в чай, который да и так обладает уже классным составом для детоксикации, для снижения аппетита, добавлен еще и вот этот компонент из конопли. Друзья мои, естественно, я хочу сказать, что еще и по количеству, то есть на одну порцию идет 12,5 мг канабидиола, то есть это очень хорошая концентрация, именно действующая, Почему? Потому что ну, вы все понимаете, что сейчас реклама, да? она везде, и есть компании, которые, допустим, или вообще не добавляют канабидиол, или так чуть-чуть. Наша компания добавляет достаточно хорошее количество вот этого канабидиола, поэтому результаты от этого чая просто потрясающие. И я хочу сказать, что эффект, какой будет эффект? Это положительное влияние и на желудочно-кишечный тракт, и на сердечно-сосудистую систему, это и снижение веса. И убирает вот эти всякие депрессивные состояния, друзья мои, депрессию, плохое настроение, тревоги, то есть люди начинают себя чувствовать более комфортно, улучшается сон, а отсюда повышается, естественно, энергетика и энергия в течение дня, и люди могут выполнять гораздо больше, появляется такая ясность ума, улучшается состояние кожи, и еще что очень важно – то есть воздействие на нашу нервную систему, да, не только успокаивая нервную систему, вот каннабидиол он обладает обезболивающим эффектом, а точнее, я бы сказала, он как бы снижает порог да, вот этот болевой и оказывает обезболивающий эффект. Поэтому все хронические боли, а вы сами понимаете, что это ну, практически все заболевания и по желудочно-кишечному, и по опорно-двигательной системе, все хронические боли, у кого-то головные, у кого-то суставы, вот а, этот чай, он будет полезен, и этот чай, друзья мои, он будет у нас уже а, в этом году, ну, во всяком случае, мы на это очень сильно надеемся, а, ближе к концу лета, может быть, там, начало осени, потому что, действительно, а, конопля в этом чае, она творит просто, ну, потрясающие результаты дает Следующий продукт, Resolution Drops, друзья мои, это капли, я скажу так, это гомеопатический препарат, это препарат на спирту, потому что многие да, гомеопатические средства, они именно на спирту, потому что, ну, как бы лучше, чтобы выходили вот эти действующие вещества, и сохранность была вот этого продукта, формулы, чтобы она работала. В ней находится около 10 активных компонентов я сейчас не буду их перечислять, потому что этот продукт тоже будет у нас где-то к концу лета, и мы потом более подробно о нем поговорим, но я хочу сказать следующее, что, во-первых, это гомеопатия, то есть это безвредно, во-вторых, что делает этот продукт, да, этот продукт снижает тягу к сладкому, да, к жирной пище, то есть снижает аппетит, ускоряет метаболизм, устраняет различные негативные и проявления во время похудения. Ну, то есть, если мы начинаем там, да, себя как-то ограничивать, у нас начинает то пучить живот кого-то, да, то колики, то чувство голода вот это под ложечкой сосет, да, то головокружение, то еще вот, вот этот препарат, он работает таким образом, что все эти а, побочные, как бы, такие моменты от похудения он устраняет. А, здесь входит состав, я один элемент скажу, графит и а, в настоящее время его очень, а, скажем так, в медицине любят, используют, и что он делает? Он как раз помогает справляться с ненасытным вот этим вот, да, аппетитом а, для женщин а, и в климактерическом периоде, и в переклимактерическом периоде, да, и для женщин уже такого более старшего возраста, а это сейчас очень важно, потому что, а, когда ты молодой, да, ты еще можешь как-то похудеть, у тебя обменные процессы еще как-то более-менее на уровне, если ты себя не угробил низкокалорийными диетами, но если ты уже в возрасте, да, ну скажем так, вот как мне, да, 47 почти уже скоро будет, вот, ну вот уже начинаются те процессы, когда без этой продукции, поверьте мне, вообще сложно. Почему я так рада этой продукции? Потому что в первую очередь она нужна мне самой, да, и я понимаю, что без нее, ну, как бы мне будет крайне сложно держать себя в форме, поэтому девочки, да, женщины, вот этот продукт, он просто будет потрясающе работать, и именно на хроническое ожирение, то есть ожирение, которое уже не первый год, и именно на абдоминальный жир друзья мои, а это самое критичное вообще в организме, потому что именно абдоминальный жир вызывает риск развития там ишемической болезни сердца, теросклероза, инфаркта миокарда и всего остального, и именно он очень плохо уходит из организма, поэтому вот этот продукт, я хочу сказать, что это просто потрясающая формула, еще раз скажу, что это гомеопатическая формула, да, и она будет работать, единственное, я сразу делаю упор на то, что он, в рекомендациях а, придерживаться а, диеты определенного колоража, то есть все-таки растительно-белковая пища а, с колоражем в сутки 1200, причем утром можно 200 килокалорий, да, в обед 400, а, ужин 400, поверьте, вы голодными никогда не будете, если вы будете белок есть и овощи и еще два перекуса по 100 килокалорий, тогда вы можете вместе с этими каплями, ну, плюс еще детокс, худеть крайне быстро, крайне быстро. Кстати, вот смотрите, я немножечко не сказала по поводу похудения на чае, ребят, вот, чтобы вы понимали, чай – это в первую очередь детокс, и люди, есть люди, которые очень хорошо худеют на этом чае, на детоксе, почему? Потому что причина ожирения связана с интоксикацией, да, то есть э, с тем, что организм не очищался. Его начинают чистить, уходит лишняя вот эта грязная, я называю, внеклеточная жидкость, отечная жидкость, и человек, естественно, он раз, и, э, как говорит компания, да, до двух килограмм за пять дней вы можете спокойно сбросить. Это действительно происходит. Ребят, напишите, кто только на чае. А я с ути Ориджинал скинул какой вес? Пожалуйста, напишите. Я сама скинула где-то около трех килограмм только на чае, и у меня хорошо ушли объемы, около 12 сантиметров талии. И для меня это, честно сказать, просто была победа. Просто победа. А сейчас я уже добавляю, естественно, другой продукт. Итак, друзья мои, по Resolution Drops, я думаю, что все понятно. Инструкция есть, как пить. Как только у нас этот продукт будет, естественно, мы будем говорить о нем уже более подробно, как его использовать. Но я хочу сказать, что это просто потрясающий продукт. Да, и э, я хочу сказать, что я его уже использую, нашла выходы, да, заказала. Вот. Мне нравится, то есть результат мне нравится. Дальше, друзья мои, энерджи. А, ну, тут такая мелкая, да, барабанная дробь. В студию вот именно этот продукт месяц назад появился уже на Украине, и уже через пару дней, друзья мои, через пару дней. Мы все с вами будем иметь возможность, россияне, заказать этот продукт. Я его уже тоже пробовала, но я уже его попробовала в феврале, сейчас я его обязательно закажу. Почему? Объясняю. Потому что продукт работает 100%, работает великолепно. Да? Состав просто потрясающий, и это продукт не только для снижения веса, это продукт еще очень питательный. Питательный в каком плане? То есть а, он содержит те питательные вещества, которые крайне полезны для наших клеточек, крайне полезны. В состав этого а, комплекса Energy входит витамин В6, это передоксин, да, витамин В12. Кальций, аквамин, причем это не просто кальций, а он добывается из морских водорослей, да, и это целый комплекс, там еще минералы, да, входят в состав, потому что кальций сам по себе, он может просто плохо усваиваться, а именно форма аквамин, она усваивается практически 100%. А дальше, что еще есть? Хромпикалинак. Да, есть запатентованная смесь э, фенилотиламина это вещество, которое способствует улучшению настроения. Мы, когда с вами худеем, да, и если мы где-то не доедаем, то нам э, ну как нам становится невесело, да? Так вот, для того, чтобы у нас собственные эндорфины вырабатывались. А кстати, э, есть и. Пища, продукты питания, которые вызывают выработку эндорфинов, да, это кусочек сыра, это кусочек черного шоколада, такие всякие вкусняшки. Так вот, друзья мои вот это вещество входит в состав капсул NRG, и у нас вырабатываются собственные эндорфины, поэтому во время приема капсул, во время снижения веса, мы чувствуем себя просто потрясающе, энергичными и всегда на позитиве, то есть мы не ходим с кислыми лицами, потому что все у нас в этой жизни складывается замечательно. Также там есть натуральный какао-порошок, который очень хорошо действует на желудочно-кишечный тракт, экстракт горького апельсина, это адвантра z это э, жиросжигатель, друзья мои, это как раз тот, ну, я бы сказала так, самый главный, наверное, основной компонент, 30% в этой добавке именно содержит адвантра вот, z да, то есть это жиросжигатель и это термогеник. Что это означает? Жиросжигатели бывают разные, <клых> термогеник означает то, что а, именно Сжигание жира идет от э, повышения температуры и при движении, то есть он когда активно работает? Активно работает, когда вы движетесь. Для этого вовсе не обязательно ходить вам в спортзал, тягать какие-то там железки, да, или еще что-либо. Ребята, для этого достаточно просто ходить. То есть в течение дня не лежать на диване, не сидеть в кресле, а просто хотя бы 5, ну кто-то 10 тысяч шагов наматывает, ходит, и тогда этот термогеник работает просто потрясающе. Что он делает? Объясняю. Во-первых, он снижает аппетит, причем а, утоляет вот это чувство голода без дрожи и без плохого настроения, без потери сознания. Я всегда вот привожу пример, что когда я раньше была голодная, то у меня начиналась тряска, то есть начинает трясти. Вот без этой дрожи, да, то есть вы не будете чувствовать себя вот настолько голодным, это раз. Второе, вы будете чувствовать прилив энергии, потому что, ну, вы знаете, я реально заметила, когда я пила вот NRG, то я физически становилась намного выносливее. то есть для кого этот продукт вообще может быть полезен? Для тех, кто ведет активный образ жизни, для тех, кто занимается спортом, да? для активных мамочек с детьми, которые там бегают по кухне туда-сюда, ей надо успеть и все сделать, вот этот продукт вообще просто классный. Но что он еще делает? Еще третье свойство, самое главное, самое важное, да, то есть он ускоряет метаболизм, он способствует сжиганию нашего подкожного жира, а также и, опять же, да, жира, которого находится у нас в брюшной полости. Потрясающий продукт, просто всем рекомендую, почему? Потому что а, действительно, когда ты его выпиваешь в первой половине дня, одна капсула хватает на целые сутки, да, то есть одна капсула всего, в упаковке 30 капсул, это месячный курс приема, и вы почувствуете просто разницу, что такое, знаете, быть с энерджи и что такое без энерджи. И вот этот продукт у нас появляется, ребята, в России буквально через несколько дней, я вам не просто рекомендую его купить, я вам настоятельно да, советую, советую приобрести данный продукт, потому что это действительно классно, это совершенно иное ощущение ощущение жизни. Я вас уверяю, просто иное ощущение, потому что да, кому еще этот продукт необходим? Тем, у кого синдром хронической усталости, молодым людям, например, студенты, да, которые и учатся, и работают, и где-то потусоваться. И даже несмотря на то, что сейчас у нас, да, вот коронавирус, и многие сидят дома, вы знаете он все равно будет очень крайне полезен, потому что двигаться по дому все равно можно, да? и вы будете себя чувствовать, во всяком случае, энергичными, а это на сегодняшний день очень важно, чтобы не опускать руки, чтобы было нормальное состояние организма, чтобы было, было хорошее настроение, вспомните про эндорфины сразу, да, и улыбайтесь, вот, поэтому, друзья мои, Энерджи – это просто сказка, всем рекомендую, буду сама заказывать. А если у нас есть в чате люди, которые уже ну, на Украине попробовали Энерджи, пожалуйста, напишите свое ощущение в чат, коротенько, да, емко, ну или хотя бы там восклицательными знаками поприветствуйте данный продукт. Итак, друзья мои, следующий продукт. Это кофе Дельгада. Ну что я могу сказать, да? А, так чтобы вы понимали, вот, ну вот кофе дельгадо, да, то есть он у меня есть и я его пью уже с понедельника. Сегодня на воскресенье, то есть я пью его неделю. Сказать, что я довольна, это, не, это значит, вообще ничего не сказать. Я просто Балдею от этого продукта, хотя я всем всегда говорила: я не люблю кофе. Я правда не люблю кофе. Я люблю чии. Я люблю чии, зеленые, черные, с добавками всякие. Поэтому и аясу Ти я тоже люблю, потому что мне нравится этот вкус он какой-то такой фруктовый, интересный. Понимаете? То есть, это для меня кофе я никогда особо не пью. Бывает крайне редко с молоком, чуть-чуть сахаром. Но это, это вот я не знаю, наверное, за год может быть всего три раза бывает. И тут я беру кофе, продукт Дельгада для того, чтобы просто, я должна же знать продукт, и попробовать, с которым мы работаем, то есть я должна его оценить на себе. Ну, что я хочу сказать, состав я изучила, состав тоже просто потрясающий, то есть это, это высокого качества арабика, это э, зерно зеленого кофе, не обжаренного, то есть это очень полезные питательными веществами, Снижающий аппетит, также дающий энергию, улучшающая ясность мышления, то есть на нервную систему хорошо работает. Также э, горциния камбоджийская здесь входит в состав, да, и она э, за счет, э, скажем так, э, обладает воздействием интересным, да, э, за счет… Э, Входит в состав вот гидроксилимонная кислота, проговорила, да, гидроксилимонная кислота, причем в достаточно большом количестве 60 процентов, и это классно, это здорово, потому что если меньше процент содержания этой кислоты, то продукт он не будет настолько эффективен, настолько не будет работать. Но что еще самое интересное, да, здесь входит в состав рейши, и так как я фунготерапевт, я вам так скажу, что я, конечно, в первую очередь брала этот продукт, потому что я безумно люблю грибы, безумно, просто я понимаю их ценность, И если говорить о рейше, то это вообще иммунокорректор, это адаптоген, он работает как антидепрессант, снимает тревожность, снимает усталость, оказывает омолаживающий эффект, друзья мои, это очень важно, то есть это вообще такой гриб императоров, гриб долголетия, и ну почему бы не выпить чашечку классного полезного кофе с утра, который тебе продляет жизнь, дарит молодость да, защищает твою иммунную систему, дает тебе энергию и, и еще этот продукт сжигает ваш жир сжигает жир, снижает аппетит и дает энергию. Представляете, за счет чего? За счет того же самого Адвант который также находится в капсулах НРГ, это э, термогеник, это жиросжигатель, друзья мои. И я вам хочу сказать, вы знаете, потрясающе, но это работает. Вот как я говорила в начале, да, что наши продукты, их просто чувствуешь с первого раза, практически с первого раза. Ну, сначала я выпила полную дозу. А, так как я э, сама, ну, скажем, уже больше 20 лет гипертоник, да, и только благодаря БАДам у меня, э, скажем так, хотели ставить инвалидность, давать и не дали, вот, потому что я все время себя поддерживаю, вытаскиваю, можно сказать, за уши, да, вот, так вот, э, конечно, наверное, для меня чуть крепковато была целая доза, но, ребят, на меня даже половинная доза срабатывает великолепно. То есть я пью семь дней, я реально вижу снижение аппетита, у меня есть энергия, у меня нет вот этих побочных, как обычно, опять же, я говорю, когда человек голодает, да, у него тошнота, у него какая-то вот пучит живот, начинает, у него дискомфорт, у него слабость, там какие-то вот такие проявления. Вот это все отсутствует. А для меня самое вот такое, скажем, сложное, что было вот решить именно с моим весом, это убрать аппетит, закрыть его. Поэтому у всех, у кого жор, реально, вот все, кто не могут справиться со своим вот этим неугомонным аппетитом, вот кофе Дельгада или НРГ великолепно работают за счет вот этого жирожигателя от Поэтому, друзья мои, Дельгадо – это вкусный напиток, кстати, я пью без сахара, без молока, да, это вкусный напиток, это полезный напиток. Напиток, который будет вас омолаживать, продлять вам жизнь, дарить здоровье и еще делать вас красивее и стройнее. Ну как можно не покупать такой продукт? Не можно, а нужно покупать. Друзья мои, но помимо того, что в нашей компании... Есть такие потрясающие биологически активные добавки для коррекции веса. Я еще хочу сказать вам, что есть и следующие продукты, вот, например, как зубная паста, Slim Past. Но ну, это вообще нечто, то есть этот продукт а, есть только у нас, в нашей компании. Почему? Потому что это тоже запатентованная формула из 9 натуральных компонентов. И повторить эту формулу, ну, естественно, ее невозможно, потому что на ней лежит патент, да, то есть она запатентована. Вы уже не сможете взять и повторить аналогично создать и что делает эта паста то есть вот представьте себе что в компании TLC есть продукт, который оказывает, во-первых, положительное влияние на вашу ротовую полость, то есть вы очищаете свои зубы, вы питаете и воздействуете хорошо оздоравливающе на свою ротовую полость, на десны и так далее, но при всем при этом, за счет вот этого удивительного травяного состава, 9 компонентов, вы еще благоприятно оказываете воздействие благоприятное на желудочно-кишечный тракт, за счет ферментов, за счет лучшего пробиотиков, да, то есть а, именно микрофлоры кишечника и а, этот продукт снижает аппетит. Представляете себе, да, у нас уже ходят анекдоты по поводу этого продукта, потому что, ну, на самом деле там травы, масла, минералы и так далее. И вы знаете, вот на самом деле представляете вечер, вечер для многих людей, а ночь это вообще испытание. Я честно скажу, у меня было такое самой, если я ложилась голодная спать, то мне всякие страсти, вот там, да, то есть, ну, вот что-то такое неприятное, на самом деле, вот а здесь многие люди по ночам иногда даже бывает встают есть, ну, то есть не выдерживают этого голода, так вот представьте, чтобы не переедать вечером, да, это основная такая проблема, которая приводит к ожирению, для того, чтобы не вставать по ночам от голода, от того, что тебе плохо, от того, что тебе сосет в подложечной области, ребят, просто почистите зубы этой пастой, да, то есть просто почистите зубы, и вы можете действительно закрыть вот этот аппетит, а, соответственно, будете и дальше продолжать терять вес. Следующие продукты, которые просто потрясающие, я могу сказать, это Slim Am и Slim PM. Чем они потрясающие? Знаете, вот я сегодня начала прям подробненько изучать, и чем больше, я еще раз повторюсь, чем больше я внедряюсь в изучение состава, действия нашей продукции, тем больше я просто, вот, как говорится, по уши влюбляюсь в эту компанию, потому что подойти так грамотно к созданию ассортимента, так, чтобы каждый продукт, работал и сам по себе, и в синергии с другими, понимаете, и чтобы каждый продукт сам по себе был просто вот, ну, скажем, хитом, да, хитом, потому что э, зачастую в компаниях как, бывает один-два продукта, вот таких, которые реально, да, классные, а все остальные, ну, как бы около. Здесь меня потрясает то, что каждый продукт, он хорош, вот просто хорош даже сам по себе, друзья мои. Итак, Слим Ам. Это уникальный высококачественный такой препарат, который а, именно разработан для оздоровления сердечно-сосудистой системы. Почему именно сердечно-сосудистой? Ну, вы сами понимаете, что люди, которые страдают избыточным весом тела, зачастую имеют сердечно-сосудистую патологию. Это артериальная гипертензия, это инфаркт там, да, и так далее. ВСД, то есть с этого все начинается. Так вот, здесь а, находится эль аргинин который очень важен для поддержания и производительности эндотелиальных клеток, которые выстилают наши сосудистые русла, и увеличения производства оксида азота, а это нейромедиатор и очень важный сосудорасширяющий фактор. То есть даже сейчас вы слышали, да, что именно оксид азота нужен, да, не только кислородная подушка, но и оксид азота, который как раз расширяет сосуды, который не дает э, возникать тромбом. То есть вы представляете, какой продукт есть в компании для сердечников, для людей, у которых есть проблемы. Я не говорю о том, что это лекарство, но это... Классный профилактический продукт, который будет решать очень многие проблемы, не доводить, скажем так, до критических состояний человека и так далее. И вот Элергинин это аминокислота, это строительный белок, и я бы так сказала, она условно незаменимая во взрослом человеческом организме то есть она вырабатывается, но в маленьком количестве, в недостаточном количестве, поэтому ее надо получать еще извне при помощи продуктов питания, мяса, рыбы, орехи. Вы сами понимаете, что не каждый, во-первых, есть эти продукты, да, во-вторых, о качестве продукта вы тоже понимаете, что здесь можно, как говорится, задуматься. Так вот, друзья мои. Этот продукт, он как раз, что будет делать? Он будет расширять артерии, он будет улучшать реологические свойства крови, то есть текучесть крови, он будет улучшать кровоснабжение периферических органов, в том числе и конечностей, то есть это очень важно, это, это и для женщин, это и для мужчин, это для тех, у кого есть нарушение как раз в кровоснабжении нижних конечностей, да, то есть есть еще такое заболевание, да, болезнь Рено, вы знаете, вечно холодные руки, ноги, пальцы там, и так далее. Вот этот продукт, он вообще просто, ну, я не знаю, это классно. И этот же продукт шикарно будет работать у bodybuilding, bodybuilding, да, или у людей, которые наращивают свою мышечную массу. Почему? Потому что именно вот элергинин, он способствует накоплению кретинина да, в мышечной ткани. и именно эти вещества они участвуют в энергообмене в мышечной ткани в нервной ткани то есть вот такой потрясающий продукт который ну одним словом сказать для сердечно-сосудистой системы для ее здоровья да но да кстати еще не только для сердечно-сосудистой очень полезен будет для мужчин для мужчин потому что он очень благотворно влияет в целом на предстательную железу и еще очень хорошо влияет на потенцию Поэтому, когда будет этот продукт у нас, я думаю, что он будет разлетаться с бешеной скоростью, потому что это нужно всем. Я думаю, что сердечно-сосудистые у нас страдают многие, а те люди, которые хотят чуть-чуть подкачаться, укрепить свою мышечную ткань, да, то для них это тоже просто потрясающее средство. Что касается слим. ПМ, то он очень хорошо работает, особенно даже во время сна, то есть идет сжигание именно жировых отложений, когда мы спим, да, друзья мои, то есть это здорово, это классно, также там входит состав элергинин да, и хорошо поддерживает тоже сердечно-сосудистую систему, то есть это и поддержка наших сосудов, это изжигание жира, особенно во время сна, и также оказывает очень мощное антиоксидантное действие, стимулирует выработку омолаживающих механизмов, то есть это еще и омоложение ко всему, да, ну и вот поддерживает внутримышечное кровообращение, даже когда мы спим, друзья мои. Вот такие потрясающие продукты. Что касается а, гармонии дровс. Гармонидропс этот продукт, он содержит, опять же, канаплю, экстракт, да? канабидиол, и именно благодаря этому составу потрясающему, еще раз повторюсь, что канапля содержит огромное количество питательных веществ, и она за счет канабидиола работает в нашем организме как именно регулятор, как вот тот механизм, который исправляет всякие неполадки в разных органах. В том числе, напоминаю, обезболивающий эффект. Поэтому Гармони Дропс будет использоваться для вообще облегчения болей, любых болей, любых хронических болей или острых болей, неважно. Для того, чтобы снизить стресс, да, у кого плохой сон, у кого есть какие-то воспалительные процессы. Также может быть полезен людям с различной неврологической патологией может повышать эмоциональную, скажем так, укреплять эмоциональную вашу сферу, да, ну так, чтобы не были плаксивами там и так далее, через, через лишние, сентиментальными, особенно что это с возрастом может быть у нас, особенно у людей, которые страдают хронической патологией, да, повышают они также работоспособность физическую, но если у вас убирается боль, естественно, вы можете сделать гораздо больше, укрепляются мышцы. И также способствует потере веса. Но еще раз повторюсь, что все, что содержит коноплю, содержит огромное количество питательных элементов, поэтому это еще и питание для нашего организма. Если мы говорим о Life Drops, это следующий продукт, друзья мои. Вообще интересно, поставьте пятерочки в чат. Если а, интересная информация, если это важно, я считаю, что это очень интересно, потому что на самом деле каждый продукт он просто, просто уникален. Итак, Live Drops это продукт, который предназначен для ускорения метаболизма жиров, то есть это сжигание жира, улучшение метаболизма углеводов, аминокислот, а, значит. Убирает усталость, дает энергию на клеточном уровне. За счет чего? За счет того, что этот продукт богат, очень богат витаминами группы В. И здесь какие есть витамины, то есть это витамин В12, который участвует вообще в нашем кроветворении, да, вы понимаете, что это профилактика анемии в том числе, это витамин В1 также в комплексе, который обладает таким достаточным количеством ферментов, да, то есть участвует в ферментативных процессах и приводит к росту и развитию функционированию клеток, новых клеток, да. Это витамин В3, неоцин, который помогает улучшать кровообращение в организме, а также содержится биотин, это витамин В7, который также способствует сжиганию жира. Да, и еще есть витамин В5, пантотеновая кислота, который способствует получению энергии из пищи. Вы знаете, что мы энергию можем получать из воздуха и из пищи. В принципе, больше, как бы, ниоткуда, да, друзья мои. Так вот, вот такой вообще потрясающий состав. Давайте дальше, да, какие у нас там. Идут еще продукты А. И вот такой у нас, смотрите, есть слайд, это только лишь вот буквально, можно сказать, четыре примера того, как работает продукция компания Total Life Changes. Итак, давайте посмотрим на эти потрясающие результаты. Кори Беннет. Первый месяц талия была 132 сантиметра, снизилась до 116 сантиметров, второй месяц сталия стала 106 сантиметров, да? на сегодняшний день похудел более чем на 45 килограмм, вот представьте себе, как такому человеку было бы без продукции худеть, я думаю, что это было бы крайне сложно и может быть даже невозможно, да? Соня Левис Аткинсон за первые 5 дней потеряла 3 килограмма, за 4 месяца похудела на 22 сантиметра лишним килограмма потрясающе ники барбер за первые 4 месяца сбросила 22 и 7 и 50 почти сантиметр сантиметров талии ники сегодня дальше поддерживает свою потерю веса. Мы также в соцсетях кстати что очень важно ребят очень многие компании где-то берут какие-то там да ну то есть а, людей находят там меняют ну бывает такое да что марафоны разные проводят, где-то вот берут эти фотографии, и исправляют а, на свои, у нас эти люди, вы можете их везде найти в интернете, это живые люди, это живые примеры, это их жизни, и это реальные люди, понимаете, то есть у нас все открыто в компании, это очень важно, и вы можете действительно найти их страницы социальные и посмотреть, как они добились таких результатов. И Марта Мартинес, 52 года женщине, трое детей, восемь внуков, первую же неделю она потеряла 3 килограмма лишних, и на сегодняшний день она похудела более чем на 22 килограмма. Друзья мои, я предлагаю сейчас в чате написать все-таки, да, кто сколько килограмм потерял, и тут уже не важно, только лишь на чае. Или вы еще использовали, вот уже кто-то да использовал, например, кофе получил, кто-то использовал Energy месяц назад на Украине, кто-то у нас есть люди, которые в Европе, в Америке, да партнеры, то есть они, у них есть спектр уже этой продукции, пожалуйста, напишите в чате, какие ваши результаты, потому что я думаю, что любому человеку, который будет смотреть потом этот вебинар, будет интересно на самом деле посмотреть результаты реальных людей, которые сейчас онлайн сидят и делятся своими вот такими результатами потрясающими. Ну, поехали дальше. Итак, друзья мои, ну что, есть еще продукция не только для здоровья, не только для снижения веса, в нашей компании есть также потрясающая продукция для красоты, да, и вот есть такой крем Ренью, да, этот крем может быть эффективным решением, выравнивающим цвет кожи лица, обладать осветляющим эффектом, то есть он может быть эффективен для кого? У кого веснушки, у кого есть пигментация, у кого есть рубцовые изменения, После, допустим, воспалительных процессов, после угревой сыпи выраженной, да, и мы видим примеры, масса примеров, опять же, на живых людях, вот Латиноамерика, американцы, у которых просто вот, ну, действительно, кошмарное поражение вульгарными угрями лица, кожи, да. И что происходит потом, когда они проводят детокс, когда они пьют витамины и когда они используют местные крема. Друзья мои, это просто потрясающе, поэтому а, тоже ждем с нетерпением, когда у нас будет такая потрясающая возможность использовать этот крем, потому что я считаю, что это супер. И я думаю, что он будет хорошо работать еще на пигментации, а, которые возникают в результате неправильного загара, неправильного использования вот этих а, защитных средств против загарда и также э, на пигментацию гиперпигментацию на неправильном гормональном фоне то есть уже вот когда начинается климактерический период часто у женщин и там уже за 50 вот как раз появляются вот такие темные пятна идет гиперпигментация я думаю что это все обратимые вещи поэтому друзья мои вот этот крем Советую очень. Далее, оливант-крем, значит, крем для местного и применения из 20 натуральных ингредиентов и с экстрактом нашей любимой конопли, полный спектр воздействия, да, то есть, вот представляете, это огромное количество, еще раз повторяю, из питательных веществ, значит, это масло конопли входит туда, да, также еще травы лекарственные, различные минералы, и вот этот крем можно использовать именно местно, да, скажем так, именно целенаправленно на те участки, которые подверглись болевым атакам, суставы, просто, допустим, мягкие ткани у вас болят, да, еще там что-то, ну, то есть, где есть болевые вот такие вот ощущения, вы можете использовать этот крем, и помимо всего, он уменьшает воспаление на коже, если есть, он успокаивает раздраженную кожу, да, и вот как раз мышечные боли, то есть, может быть, даже, ну, скажем так, где-то перетренировались, где-то переработали, да, вот этот крем, он вообще действительно будет оказывать просто потрясающий такой восстанавливающий эффект. Дальше добавка это HSN, HSN, ну в переводе, кто английский знает, они понимают, о чем сейчас пойдет речь, это волосы, кожа, ногти, да, то есть почему, потому что эта добавка, она содержит, опять же, витамины, группы В в том числе, минералы, которые обеспечивают как раз оптимальное питание, которое необходимо нашим волосам, чтобы они были красивыми, здоровыми, чтобы кожа была упругой, молодой, потянутой, с румянцем, да, не бледной, морщинистой, а красивой, чтобы ногти были классными, твердыми, не слоились, без всяких там, да, подарочков, как мы привыкли в детстве, белые пятна и так далее. Также содержит еще и аминокислоты, дорогие друзья, которые как раз необходимы для запуска синтеза белка. Вообще я хочу сказать, что белок нам крайне необходим. Вы знаете, очень многие люди недооценивают значение и важность именно поступления белка в наши клетки, но я вам просто открою одну тайну, скажу, что белок – это основа жизни. Это строительные кирпичики, из которых строится каждая клетка нашего организма. Если не хватает белка, рушится в организме все. Почему? Потому что это наши ферменты, это наши гормоны, это наши, можно сказать, транспорт. То есть без белка. Даже питательные вещества, которые вы будете получать, витамины да, различные, они не будут э, идти в клетку, потому что белок, помимо строительной функции, он еще указывает транспортную функцию, то есть доставку. Поэтому, если не хватает белка в организме, то это вот, а дальше я, кстати, скажу, где можно еще белок, да, но вы, я уже говорила о том, что есть аминокислоты, да, но еще скажу, где можно белок взять в нашей продукции. И вплоть до того, что, опять же, есть сейчас мнение такое, что даже онкология развивается быстрее и чаще, если не хватает белка, белковое голодание. Итак, следующее – это Infinity Oil, это масло Эму. Ну, скажу так, без скромности, что вот вообще, когда я увидела впервые продукцию компании TLC, Uh, вот на это масло я просто вот, как бы залегла, так у меня душа, почему? Потому что мы долго изучали вопрос вообще с мужем uh, про страусов, <с> я очень много про них читала, я знаю, насколько ценно, вот на жир, да, насколько ценно это масло, потому что uh, оно, во-первых, стопроцентное, оно абсолютно натуральное, и оно классно работает как в косметических, так и в лечебных а, целях. В лечебных а, с какой точки зрения? Например, усиливает репарацию, то есть восстановление кожных покровов при их повреждении, противовоспалительный эффект, а, заживление. да? И так далее. Очень хорошо работает как на коже лица, так на коже и тела, и в том числе на наши волосяные луковицы кожи головы, если есть у кого-то, допустим, проблемы, да, там, выпадение волос, может быть, нехватка питания, там, луковиц и так далее. Но, помимо этого, это еще и омолаживающий эффект, потому что очень хорошо поддерживает питание нашей кожи, борется с ранними морщинами, да, оказывает такой, может быть, даже, я бы сказала, лифтинг-эффект за счет усиления выработки собственного коллагена и ластина. Поэтому, друзья мои, вот этот продукт тоже просто бомбовый, просто бомбовый. Следующая в нашей компании есть мыло. Друзья мои, мыло. А что я могу сказать? Ну, просто потрясающий продукт. Почему? Потому что это не просто мыло. Это мыло содержит эфирные масла, также обладает противовоспалительным действием, также заживляющим действием, питающим, увлажняющим. То есть это как терапевтическое мыло то есть это не просто мыло которым вот ты моешься и все да и смываешь как бы грязь тела потом частички эпидермиса и так далее это мыло еще как с лечебным терапевтическим воздействием то есть для людей с проблемной кожей угревая или сыпь или сухая кожа да это псориаз может быть это может быть какой-то там гиперкератоз или еще что-либо вот это мыло она будет оказывать очень классное воздействие и помимо того что там есть масла которые положительно влияют на нашу кожу да еще вот эти эфирные масла они же работают в двояком направлении то есть это местное воздействие на кожу на саму и они опять же обладают терапевтическим эффектом и это еще воздействие при помощи скажем так запаха да то есть ароматерапия и здесь тоже я бы сказала так в связи с тем что сейчас очень много последнее время стало заболеваний психосоматики, то вот, этот, вот это мыло тоже с профилактической целью, то есть моешься, да, и получаешь просто расслабление, успокоение нервной системы и так далее. Соответственно, улучшение общего состояния. Дальше, друзья мои, это все, что у нас будет в компании, все, что мы ожидаем. А дальше есть такой продукт, он, получил, он появился у нас не так давно, да, ре, ре, юф, Body and Face Spray, то есть это спрей для лица, для тела и так далее. И здесь также входит состав экстракт конопляного масла и растительные компоненты, и я уже не буду останавливаться на всех преимуществах конопли, но вы должны понимать, что это и очищение, и освежение, и тонизирование, и успокоения кожи, то есть, понимаете, это и омоложение в том числе, и питание кожных покровов, то есть это потрясающий продукт, который вот просто должна любая женщина, да и мужчина иметь в сумочке, да, особенно может быть в летние пару, хотя, когда у нас дома работают радиаторы зимой, и идет пересушивание нашей кожи, я думаю, что это продукт тоже будет незаменим. Так что ждем тоже, когда появится, я думаю, что это будет просто классно. Друзья мои, есть еще такая паста, вы помните, да, той, которая снижает аппетит, закрывает аппетит, помогает худеть, но есть еще паста с а, активированным углем, которая сделает вашу улыбку просто сногсшибательной, белоснежной, красивой, и вам не надо будет идти платить деньги к стоматологам для того, чтобы отбеливать ваши зубы, потому что эта паста справится с этим просто потрясающе, у вас будет ультра, тут ультра отбеливающая формула, у вас будет голливудская белая улыбка. Итак, следующее. Ну вот, добрались до моих любимых продуктов, друзья. Мои. Люблю грибы. Люблю грибы на самом деле. Почему? Потому что это очень классная альтернатива нашей медицины. Очень классная. Их можно использовать практически. При любых хронических заболеваниях, какие у вас есть, да, если есть какие-то у вас сомнения или что-то, для этого есть ваш лечащий врач, вы можете всегда с ним проконсультироваться. И вообще я хочу сказать, что вся наша продукция, чтобы вы понимали, да, она, скажем так, для условно здоровых или, скажем, не в критическом состоянии людей. Есть люди, у которых здоровье сильно расшатано, есть масса заболеваний, и они как бы в тяжелом состоянии протекают, да? Вот в этих ситуациях я вам просто не советую, а говорю о том, что вам надо, если вы хотите пить эту продукцию, использовать, вам надо просто пойти к своему лечащему врачу, потому что никто, кроме него, не сможет оценить вашей ситуации и дать каких-то рекомендаций. Вот. Во всех остальных случаях, друзья мои, ну я вам хочу сказать, что абсолютно здоровых людей сейчас не существует. Я улыбаюсь, но с сожалением. Почему? Потому что 20 лет педиатрии да, убедили меня в этом. Детей здоровых не рождается. Мам здоровых и пап практически нет. И с каждым поколением, вот это просто печально, но это становится все уже хуже, хуже и хуже. Да? И поэтому, друзья мои, вы все должны понимать, что... У многих людей есть какие-то хронические заболевания. Если они у вас не критичные, то есть не в том состоянии, что вам совсем плохо, тогда вы сами принимаете решение, употреблять вам продукт или нет. Если у вас есть подозрения какие-то, и вы волнуетесь и переживаете, тогда обязательно идем к своему лечащему врачу, показываем состав, и он решает, можно вам или нельзя. Итак, друзья мои, переходим к моим любимым продуктам. Итак, чага чага это вообще потрясающий гриб да я думаю что вы многие о нем знаете и я хочу сказать следующее что он содержит очень много полезных питательных веществ то есть помимо того что он содержит микроэлементы витамины и так далее то есть он еще содержит питатель, вернее полезные вещества и срабатывает как иммунокорректор и как адаптоген на сегодняшний день это очень важно, и я хочу сказать, что э, несмотря на то, что в Китае есть свои грибы, их много, да, и вы знаете, есть кардицепс, есть другие грибы в Китае, они очень любят нашу чагу, и они закупают нашу чагу, потому что э, есть даже клиники, да, э, онкологических больных, которые там, ну, уже долечивают, хосписы и так далее, они... Вот чага помогает людям в этом даже состоянии убирать какие-то вот такие вот боли, плохое состояние и так далее, то есть я хочу сказать, что это такой грипп универсальный, который в принципе можно пить людям, ну и детям уже там после 12 лет, если есть проблемы по здоровью, желудочно-кишечный тракт, бронхолегочная система, но особенно хорошо работает на желудочно-кишечный тракт. Поэтому, друзья мои, как адаптоген, как источник витамина В5, который поддерживает наши надпочечники, да, они, в общем-то, работают на наш иммунитет тоже, защитные силы организма, как противоонкологический иммунитет, да, вот я рекомендую вот этот продукт потому что это действительно здорово. Что касается следующего продукта, это гонодерма. Ну, здесь можно говорить, я вообще покажу продукты, можно говорить по часу, поэтому, честно говоря, да, я сейчас уже короче-короче, потому что они будут у нас в следующем году, скорее всего, да, или может быть даже чуть дальше, но тем не менее вы должны знать вообще, с чем мы с вами столкнемся, да, какие продукты у нас будут. Так вот, гонодерма – это вообще грипп императорский, я уже говорила, когда рассказывала о кофе, и это просто кладезь антиоксидантов, это также поддерживает наш иммунитет, полезно при сердечно-сосудистой патологии, при различных эндокринных проблем, проблемах и в том числе при избыточной массе тела. И оказывает гонодерму еще очень классный омолаживающий эффект, поэтому, друзья мои любые проблемы, и если вы хотите поддержать свою иммунную систему, чтобы адаптироваться к окружающим неблагоприятным факторам окружающей среды, да, то гонодерма – это тоже тот продукт. А дальше это спирулина у нас идет, да, спирулина, ну, по поводу, опять же, спирулина, вот я вам говорила, что каждый продукт – это нечто, да, это вот сам по себе – Просто сам по себе он очень классный, да? он может работать самостоятельно. И вот, вот каждый из этих продуктов – это действительно просто а, бомбовый продукт. Итак, а, порошок спирулины. Вы все знаете, что водоросли, они очень богаты питательными веществами. То есть а, там содержится огромное количество – это минералы, микроэлементы, да, это витамины, это аминокислоты, опять же, белки – и вот представляете, это хлорофил, кстати, да? И а, то, что нам необходимо с вами каждый день, друзья мои, для питания наших клеток, потому что нам нужны не хлеб, не батон, да, не колбаса. Нам нужны питательные вещества конкретные, которые будут работать, усваиваться в наших органах. Секундочку. Усваиваться и работать на наши органы, на то, чтобы они свою функцию выполняли в полном, скажем так, э э по, по полной программе, да, и вот представляете, что этот порошок, во-первых, он э, ощелачивает организм, а это очень важно. То есть почему? Потому что, как правило, в современном мире все продукты питания приводят к э, закислению организма. А закисление организма – это масса-масса различных проблем, начиная от паразитов, грибков, папиллом, там вирусов различных, да, и вплоть до онкологии в зависимости уже от тяжести, как говорится, закисления и так далее. Так. Так вот, э, спирулина это стопроцентно очищенный порошок спирулины, это питание клеток, это адаптоген, это иммунокорректор, то есть для иммунитета очень классно, и это э, еще и полноценное вообще питание. То есть, представляете, даже астронавты в 70-х годах использовали э, вот эту добавку именно как питательную смесь. То есть, это очень классно при очень низком уровне, скажем так, э, э, калорий, вы получаете достаточное количество белков. Это здорово. Следующая добавка это Stem Sense. Это натуральная добавка пищевая, которая помогает облегчать боль в суставах, мышцах, стимулирует факторы роста ваших стволовых клеток. Она очень хорошо воздействует на нашу нервную систему, да, и а, оказывает успокаивающее, успокаивающее действие, улучшает сон тоже, да. Но при всем при этом именно способствует омоложению. Ну, то есть, вот фактор стволовых клеток, то есть обновление клеток идет. Да? Вот это, в принципе, добавка, для кого она может быть полезна. но в принципе, Люди в возрасте, да, люди в возрасте, а почему бы и нет, у всех есть проблемы с суставами, у, все, у многие, например, спортсмены, или даже не спортсмены, а те, кто просто активный образ жизни ведет, у кого есть огороды, кто просто бегает свои километражи, ходит в спортивный зал, наверняка бывают в а, суставах мышцы и боли. Так вот, этот продукт, мало того, что он будет снимать боль, он еще будет способствовать обновлению клеток. Вот, поэтому такой хороший продукт. Дальше продукт ⁇ это как раз тот для нас, для девочек, без возраста. То есть это для женщин, вот я еще раз повторюсь, любого возраста, особенно а, бальзаковский такой период, да. Вот, особенно почему, вы сейчас поймете сами, блоссами он действует как эстроген в организме, он балансирует наши гормоны, он контролирует тягу к сладкому, к пище, к излишкам и так далее, снижая аппетит. При постоянном использовании улучшается настроение, уходят вот эти всякие депрессии, если у человека, у женщины ПМС, да, то уходят вот эти всякие там истерии, вот я думаю, что сколько, когда появится у нас этот продукт, то все мужчины побегут брать этот продукт для своих жен, которые каждый месяц устраивают им какие-то там, да, истерики, концерты и все остальное, то есть это вот, ну, это не они, это не они плохие, это так работает наш организм, ребят, вот, но а, и с этим можно справляться, да, используя вот эту добавку, потому что она имеет Потрясающий состав, который а, как раз воздействует а, на наш женский организм, на нервную систему, на гормональный фон, убирает спазмы по желудочно-кишечному тракту, вздутие живота, то есть все вот эти признаки и в климактерическом периоде в том числе, когда у женщины приливы, когда головные боли, когда вот какой-то дискомфорт, внезапно там повышается давление и так далее, то есть вот эта добавка, она будет классно воздействовать, но помимо того, что она убирает эти симптомы, она еще идет для профилактики заболеваний по гинекологии, особенно вот в эти возрастные периоды. Поэтому, друзья, мои, вот эту добавку мы тоже все с нетерпением ждем. Ну и опять мелкая барабанная дробь. Почему? Потому что тот продукт, который я сейчас вам буду представлять, это просто просто потрясающий продукт. Это кладезь. Просто кладезь витаминов, минералов, аминокислот, ферментов, значит, различных фитонутриентов, да, то есть это просто потрясающе, это около 148 компонентов питательных. И самое важное, вы видите, здесь написано, содержит 72 минерала, 10 витаминов, 22 фитонутриента, 19 аминокислот. Из них 8 все незаменимые. Что такое незаменимые? То есть те, которые не вырабатываются в нашем организме, и они должны прийти извне. И, ребят, если извне вы их не получаете, то, извините, я уже говорила о белковом голодании, если конкретные аминокислоты у вас хватает то у вас возникают и другие проблемы но в чем еще классно то что этот продукт жидкий и а, я вам скажу так что где-то в 6-8 раз эффективность от жидкой формулы применения так как там живые ферменты эффективность 68 раз больше чем от подобных же формул, но таблетирована, друзья мои. Поэтому вот такой потрясающий продукт, и также есть внутри Бёрст Плюс, где еще добавлен коэнзим Q10. Ну, про коэнзим 10 даже не буду останавливаться, вы все знаете, да, эту потрясающую добавку, которую используют и в косметике в том числе, поэтому это омоложение, это энергия, это все, что нам необходимо. Итак, дальше. Для нашего здоровья, да, вот как раз Сейчас, можно сказать, период, эпидемии, не в простой, скажем так, далеко не простой период для нас всех, компания а, выпускает вот такой замечательный продукт, это комплекс, это пищевая добавка, которая состоит, конечно же, из натуральных растительных компонентов, которые обладают противовирусным действием, антибактериальным действием, которые ускоряют выздоровление, то есть поддерживает организм на этапе именно уже выздоровления, то есть питает наш организм, поддерживает, иммунную систему причем а, очень классно не все-таки не стимулируя вот ее чрезмерно то есть вот этот продукт его можно использовать и а во время заболевания, да, и уже когда человек выходит из острой ситуации для того, чтобы поддержать свой иммунитет, для того, чтобы подпитать свои клетки. И следующий э, продукт – это спрей, такое дезинфицирующее средство для рук. Ну, тоже замечательно, компания здесь все продумала, она сделала э, именно в продажу, именно два, да, два вот таких баллончика э, спрей для того, чтобы мы, Помнили о наших родных, близких, для того, чтобы мы покупали не только себе, но и еще кому-то из наших членов семьи. Друзья мои, ну что хочу сказать, у нас есть еще потрясающие продукты это здоровая еда. И вот здесь, конечно, особенно на матриксе, я хочу остановить ваше внимание и еще раз сделать упор на то, что белки, белки, полноценные белки это основа нашей жизни и матрикс это сто процентов органический растительный питательный коктейль а, с полным балансом белка сложных углеводов омега-3 кислот аминокислот с разветвленной цепью адаптогенов пищеварительных ферментов преми пробиотиков высококачественной клетчатки одним словом что я хочу сказать что одна порция она где-то около 140 килокалорий, да, и на одну порцию приходится где-то в районе 21 грамм белка. Если вы помните, что норма белка для людей ну, в среднем около грамма, в среднем около грамма на килограмм веса. Для мужчин чуть больше, где-то полтора, для женщин может быть чуть меньше, где-то там даже 0,75, но критическими, то есть ниже которых нельзя опускаться, это 0,5 для женщин, где-то 0,75 для мужчин на килограмм веса. Да? Если человек занимается спортом, если он все-таки мышцы наращивает, подкачивает, то количество белка на килограмм веса может доходить до 2-2,5, иногда даже до 3. Да, грамм на килограмм веса, так вот я хочу сказать, что представьте, что в среднем, да, мы, получается, что если женщина весит в районе 75 килограмм, то в среднем где-то около 50-75 грамм там, ей нужно белка в день полноценного, вот в одной порции содержится 21 грамм белка, то есть практически треть суточной дозы белка вы, съев вот этот один коктейль, вы получаете, причем 100%, то есть почему это важно, потому что, ребят, ну все, что мы едим в течение дня, оно, еще раз повторяюсь, нет никакой гарантии, что там белок, что он полноценный, и что он хорошо усвоится, здесь, учитывая состав, а белки у нас тоже усваиваются, у нас все питательные вещества, они, понимаете, они, чтобы усвоиться, они взаимодействуют друг с другом. И здесь вы видите, что здесь есть и пребиотики, и пробиотики, и ферменты, это очень важно, чтобы усваивались все компоненты. Поэтому этот продукт, я думаю, что когда он у нас появится, это будет очень хорошая альтернатива перекусам, это будет очень хорошая альтернатива а, вечернему приему пищи, например. Да? Например, вы можете выпить а, дозу вот этого коктейля и, предположим, съесть овощи. Вот вполне, потому что белка, белка здесь как раз на порцию достаточно будет. Ну и, конечно же, а, я не исключаю то, что детям, а, вернее, не детям, а подросткам, людям, у кого дефицит массы тела, да, да, в дополнение к обычным приемам пищи можно еще дополнительно использовать этот продукт. Дальше. Фит. Это тоже питание. Это почелачивающий порошок на растительной основе, он а, является богатым источником фитонутриентов, антиоксидантов, белков, клетчатки, витаминов, микроэлементов, минералов. Все ингредиенты выступают, а, из, поступают из целых пищевых источников, то есть это органические вещества, это а, чистые. Без ГМО, почему, я утверждаю, потому что на продукцию нашей компании Total Life Changes есть сертификат халяль, а это говорит о чистоте продукта, понимаете, то есть халяль, да, это действительно высокое качество продукта, и вот этот порошок тоже, допустим, особенно вегетарианцы, то, допустим, да, для того, чтобы восполнить витамины-минеральные и аминокислотные, в том числе комплексы в своем организме, они могут использовать вот этот фит. Дальше есть добавка прос. Это для нашего желудочно-кишечного тракта, для улучшения микробиотической композиции в ней и предназначена именно для хороших бактерий, потому что в среднем где-то соотношение хороших и плохих, хороших больше 85%, а плохих 15% может быть, да но, опять же, не всех плохих, потому что есть такие бактерии, которые они, в принципе, в норме не должны у нас встречаться, чтобы вы понимали. Так вот, именно вот эта добавка за счет э, пробиотиков, да, она будет очень хорошо работать э, на наш желудочно-кишечный тракт, а если у нас хорошая микрофлора, то и, скажем так, усвоение питательных веществ, да, работа нашего кишечника она налажена. Ну, значит, и иммунная система будет работать хорошо. Дальше кофе, Латин-стиль это кофе для гурманов высшего сорта, с великолепным карамельно-ореховым вкусом. Я так думаю, что вот этот будет тоже мой любимый кофе. Хотя, еще раз говорю: кофе я не любитель, но карамель орехи я обожаю. И если здесь будет этот вкус, то, скорее всего, я прям с удовольствием буду его использовать. Но использовать я его буду не только потому, что он будет вкусный, а потому что он будет крайне полезный. Почему? Потому что 100% экстракта чаги, гонодермы, то, о чем мы с вами уже сегодня говорили, еще и кардицеп, друзья мои, это три гриба, которые просто, ну, высшие грибы, понимаете? Это не просто бак. Вот есть БАДы, а есть биоиммунокорректоры. Вот чага, гонодерма, кардицепс – это биоиммунокорректоры. Это гораздо выше, чем просто БАД, понимаете? Поэтому вот этот кофе я тоже жду с удовольствием. Я думаю, что когда он появится, вы тоже его будете с удовольствием пить и укреплять свой организм, свой иммунитет и адаптационные свойства. Итак, следующий слайд. Друзья мои, ну есть у нас еще и вот такая композиция, это эфирные масла. Говорю тоже сразу, я не то чтобы не люблю эфирные масла, вообще очень люблю, особенно масло почули. Да? Знаете почему? Потому что масло почули, открою вам такой небольшой секрет, очень интересный, который может притягивать деньги в вашу жизнь, потому что почули, если вы капнете в свой кошелек, то он притягивает деньги поэтому масло пачули запах этого масла мне очень нравится это запах э, дороговизны до, до запах богатства. но сейчас я говорю не о пачули да? здесь есть другие ароматы скажем так другие масла а на них мы тоже остановимся почему потому что это важно кто-то может быть их любит понимает а кто- то нет но тем не менее я думаю что те люди которые так или иначе связаны со сферой красоты, да, со спа-процедурами, те люди, которые просто любят поваляться в ванной с пенкой, расслабиться, да, те люди, которые любят а, массаж, а, вот для них это будет классно, особенно для тех людей, которые а, любят запахи, да, вот есть такие люди, которые запахи вообще не любят, не переносят никакие, а есть люди, которые просто вот я очень люблю хорошие запахи, действительно, мне многие масла нравятся. Так вот, давайте посмотрим, какие же здесь есть масла. И а, я бы сказала, что вот, допустим, блуд оранж, да, это масло извлекается из стопроцентной высококачественной апельсиновой цедры и привносит чистый аромат апельсина в ароматерапию. Ну, то есть, если вы любите цитрусовые, если вы любите Новый год, если это вам навевает приятные какие-то такие воспоминания, то как раз это является антидепрессантом, друзья мои, он оказывает также противовоспалительный эффект, спазмолитический, антисептический, афродиазиак еще, да и успокаивающий эффект. Еще раз повторяю, что антидепрессивный, особенно когда мы вдыхаем пары и когда мы местно используем, то как раз вот все остальные противовоспалительные, расслабляющие, там спазмолитик и так далее, это местное воздействие с кремами, с маслами при массаже в ванной, да с пенкой, скажем так. Дальше, масло ладана, масло ладана 100% улучшает настроение и снимает стресс. Дальше, есть также масло корицы, коры корицы, розмарина, морока, эвкалипта, лимона и гвоздики, то есть это целая ароматическая композиция, и эта композиция как раз будет поддерживать вашу иммунную систему, оказывает противогрибковое, противовирусное, антибактериальные эффекты. Дальше это мята перечная, ну мята, вы знаете, вы, наверное, многие любите чай, у многих мята растет на огороде, да, то есть это бодрость духа, это улучшение настроения, это расслабление нашей нервной системы, также обладает обезболивающим, противовоспалительным и спазмолитическим свойством при местном использовании, то есть когда идет контакт с кожей. Дальше лимонное масло используется благодаря своим противогрибковым свойствам, антибактериальным, очищающим и так далее, снимать стрессы помогает и поднимать наше настроение. А представляете, если мы будем использовать все наши бады, о которых я сегодня вам рассказала, да еще и ароматерапию, мы будем вечно молодыми, веселыми, счастливыми, здоровыми и постоянно на позитиве. Кстати, улыбаться очень полезно, вы видите, во время презентации я все время улыбаюсь, у меня качаются вот эти вот мышцы, поэтому мне не надо ходить к а, пластическому хирургу, у меня не будет никогда вот такое выражение лица, у меня, у меня губы вот так будут подтягиваться самостоятельно, поэтому рекомендую улыбаться чаще. Ну и потом это даже вашему собеседнику будет тоже поднимать, наверное, настроение. Если это так, поставьте, пожалуйста, восклицательные знаки в чат. Итак, масло чайного дерева, я думаю, что вы очень многие о нем слышали. И даже использовали, и я использовала. И, друзья, я хочу сказать, что хотя вот эти масла нельзя использовать внутрь, да, то есть пить и глотать, но местно использовать можно. И а, вот масло чайного дерева – это очень классный антисептик, очень классное средство, которое обладает противовирусным, противогрибковым, тоже антибактериальным свойством. Его можно использовать на кожу. Я вам даже так скажу, что я использовала, разводя в воде, на стакан воды, там буквально капелька полоскания в горло, да, в свое время, если там ангины или какие-то вот такие вещи. Ну, то есть воздействие только местное. И исключаем, естественно, глаза. То есть, ни в коем случае. Далее. А масло, которое содержит шалфей, бергамот, иланг, иланг, ну иланг, иланг это тоже такое масло, которое завлекающее, можно так сказать, да? эфирное масло сладкого апельсина, в идеальном варианте оказывает успокаивающий эффект, поднимает настроение и очищает разум. И масло дикой лаванды является естественным средством от ожогов и э, помогает облегчить боль, боль, зуд, вызванную вкусами насекомых. Кстати, да, очень много сейчас инсектной аллергии, то есть аллергии на вкусы насекомых, этим можно справляться разными средствами, можно содой разварить, можно еще что-то делать, можно там уксусом да, разведенным там, и так далее, но проще всего взять и помазать вот такой вот э, да, маслом дикой лаванды. Ванда, потому что это будет и заживлять, и снимать зуд, и уменьшать боль. Вот такие потрясающие масла, и вы знаете, пока я рассказывала про них, я сама уже их захотела, потому что это действительно здорово, это классно. И вот, друзья, я вам сегодня рассказала, это коротко, честно сказать, еще раз повторюсь, о каждом из этих продуктов можно говорить по часу. Возможно, у нас когда-то так и будет, да? Когда у нас будет полный ассортимент, можно будет проводить именно отдельно по какому-то продукту, потому что если о нем, о нем говорить, то действительно можно сказать очень много, очень подробно. Но я думаю, что для вас, как для дистрибьюторов, как просто для клиентов, важно просто знать вот основную суть, да? Что, зачем и почему? Я думаю, что я вот постаралась сегодня донести вам эту информацию. И хочу сказать самое главное в конце уже, да, уже скоро мы заканчиваем нашу презентацию, я хочу сказать следующее, что, друзья мои, вы посмотрите, какая потрясающая продукция. Вы посмотрите, какой ассортимент. Вы посмотрите, какие результаты, эффекты мы ожидаем от воздействия данного продукта. Вы представляете, что это вот... Я еще раз повторюсь, насколько грамотно, классно подошла компания к тому, какой продукт выпустить. Здесь есть все, начиная от детокса, питания и регуляции. Вообще я хочу сказать, что для того, чтобы вообще вот восстановить организм, омолодить организм, вылечить организм, необходимо пройти три этапа. Первый – это очищение, у нас все есть для этого второе это питание у нас все есть для этого и третье это иммунокоррекция это адаптогены это регуляция и у нас все есть для этого еще плюс косметические средства и еще плюс даже для психосоматики ароматерапия и представьте себе что на сегодняшний день вот посмотрите на эти цифры это те цифры которые это те деньги которые крутятся в бизнесе например на похудении. 212 миллиардов здоровье хорошее самочувствие 4 и 2 триллиона долларов sbd или канабидиол 591 миллион долларов представляете а предположительно до 2023 года это будет 20 миллиардов долларов кофейная индустрия 100 миллиардов долларов и вот мы все можем сейчас быть не просто пользователями этой замечательной продукции, потому что не пользоваться ей, то есть знать о ней и не пользоваться, ну, я бы сказала так, это преступление против себя, против своего любимого организма. То есть если вы себя любите, вы просто должны да, пользоваться этим. Вы лучше, я не знаю, там, не знаю, лучше продукты вредные уберите из своего рациона но пользуйтесь классной продукцией для своего здоровья, для молодости, для красоты, все хотим жить долго и счастливо. И вот представляете, что вы помимо того, что вы можете быть как клиентами, вы можете еще и зарабатывать в этой индустрии очень хорошие деньги. А для того, чтобы узнать об этом уже подробнее, пожалуйста, обратитесь к тем людям, которые вас пригласили на наш сегодняшний вебинар, друзья мои.